Настоящим скандалом обернулся сюжет про правительственного украинского телеканала, который рассказывал про общение местных жителей и поставленного Киевом губернатора подконтрольных силовикам районов Донецкой области. Александр Хитенко приехал в Авдеевку. Там стоят подразделения Минобороны и боевики Нацгвардии. И во время разговора с горожанами выяснилось, что военные не столько охраняют, сколько грабят. Кто людям четвертый подъезд вернет имущество, которое покрали, там бытовую технику повыносили? Украинская армия. Украинская армия тут и пили, и выносили, и ругали, и гоняли здесь нас с автоматами.